Выходя из станции метро Бауманская, поверните направо. Дойдя до проезжей части Бауманской улицы, поверните направо и двигайтесь прямо до светофора. Дождавшись разрешающего сигнала светофора, перейдите его и двигайтесь к зданию справа. С торца дома будет серая дверь с надписью «Офис продаж Татлин». Справа звонок для входа. Поднимитесь на второй этаж и пройдите через дверь с надписью «Татлин» на балкон. Выйдет с балкона, пройдите прямо по коридорам. За стеклянной дверью справа вас будет ожидать менеджер.